Всем здорово. С вами Гидронем 4. И сегодня с реакция на анимацию от Дофа. Они. Я так понимаю, это будет пародия на фильм. Ано как раз перед выходом Ано 2. Что ж, будет за упорота анимация у Дофа. Давайте смотреть. Так, ну это видимо, а первая помню. часть пародируется, да? Не хочешь вернуть мне мой кораблик? What the fuck? Вот, еще одного сожрали. Сейчас опять начнется же. Каждые 27 лет дети едут кукухой и жрут клоунов. А типа все, все, все, все наоборот до... сделано, да что не ли? Да не, не, не. И Почему это дети пришли от клоунов не наоборот? Жирафик. Это оно? Да не, не. Там от аппетита? А вот это оно! <смех> Добрый день, желаете сделать заказ? Даже другой клоун испугался другого клоуна. <смех> из Макдака. Это видимо та хижина Того из фильмы. Не при этом спинниоз. Дайте мне Оу. полетать одному нет за ним. нет мне страшно нет нам надо идти нет нам не надо идти вы не видите мы ссоримся из-за этого клоуна убьем его <звы> что происходит что за скибединь там танцуют как же они достали? ай-ой ну, ну больно же что? что не надо ладно хватит с него через 27 лет вернемся что это было за странное действие от Вроде Он начал кричать на них приезжать, и вдруг взял, взял упал. Его начали избивать. Теперь 27 лет вернутся, и то есть они сейчас уже взрослые придут, будут его избивать и жрать, что ли? Я так понял. да Странно вообще. Как всегда коротко, как всегда упорот. но мне анимация понравилась. Если вам понравилось, смотряк подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео, ставьте группу, подписывайтесь на Дофа и до следующего видео.